Всем привет! Меня зовут Александр, вы на канале Частной Бригады Строймор. Сегодня мы находимся в Раменском. Второе видео с объекта. Заказчик Леха. Алексей. Дом здесь будет монолитный. Первое видео было с земляных работ под бетонки Сегодня мы уже сделали армирование подошвы и кинули выпуская стен. То есть сразу можно было кинуть гешки, клюшки. Мы сразу кинули на всего высоту, чтобы в дальнейшем кинуть только один горизонт, завязаться и поставить опаловку. В темпе вальса за три дня, если не ошибаюсь, собрали отбордовку, сделали гидроизоляцию, напаяли, вывели ее за подошву на 10-20 сантиметров, кинули и ППС 100 мм. Дальше классика жанра армирования подошвы, выпуска, как видите. Отбортовка, ну уже тысячу раз показывали, все есть на канале. Брус 50 на 200. Шитый дюймовкой обычной. Шагом 400, полметра. Сверху раскрепляли то же самое. Ну, все сверху вот раскреплять прожиленный Дюймовки будет маловать, поэтому 40-й. Также полкинчик брус раскрепляли. И также шагом полметра. Ну, метр может где-то таким диапазоном. Далее мы видим вот арматурка лежит как бы в посал. Вот верхние ряды горизонтальные. Но ну, это она чисто монтажная. Вот. К ней подвязывали выпуска, чтобы они стояли более-менее вертикально, чтобы меньше было геморроя при вязке стен. Армирование восьмерка. Стены будут из восьмерки шагом ячейки 250 на 250. На сегодня все. Приехал у нас бетонный насос. Раскладывается, бетон уже в пути. Надеюсь, все будет удачно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, смотрите дальше. Все работы, которые у нас сегодня произведены, все есть на канале. Отбортовка, кэшки, подошва, разметка, все есть на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы полетели заливаться. Пока.